Как слышно? Привет всем! Вещает, как обычно, Антон. Сегодня я решил удивить вас потрясными сооружениями из спичек, которые очуметь, как здорово выглядят и еще более эффектно горят. Да-да, создатели настолько смелые, что не боятся поджигать свои творения. В общем, вам обязательно зайдет этот ролик, и вы словите даже некий визуальный СМР. Но чтобы поддержать канал и ускорить появление новых крутых подборок, не забудьте поставить свой лайк и сделать кнопочку «Подписаться серой». Так вы точно ничего не пропустите. А комментарий дает плюс 5 к карме. А также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Ладно, не буду задерживать. Погнали! И первой вещицей в моем выпуске станет очень крутая голова призрачного гонщика. Она была сделана полностью из красных спичек. Для полноты картины авторы идеи также окрасили часть спичек в желтый цвет, создав эффект пламени, и даже добавили гонщику белых зубов. В общем, соорудили, так сказать, настоящего персонажа из подручных материалов. Очень крутая работа. Я уже хотел сказать, что мне было бы такую жаль поджигать, но когда я увидел, как голова стала выглядеть после огонька, то понял, что это, в принципе, не сильно-то и хуже. Следующей самоделкой из спичек станет настоящий дракон. Он получил большие размеры и полностью был собран вручную. Для этого мужчина сперва сделал некоторый каркас из каких-то труб, а после окутал их спичками. Все элементы были тщательно проклеены и соединены друг с другом. Единственное, что было сделано не из спичек, так это крылья. Однако это совсем не портит общие картины, а скорее наоборот, дополняет ее. Автор идеи придумал крутую тему. Он решил закинуть вовнутрь дракона маленьких спичек и все это поджечь. Таким образом создав ощущение, будто бы дракон извергает пламя. выглядит со стороны это ну просто офигеть как круто. Автору здоровенный лайк и респект за проделанную работу». А этот парнишка, судя по всему, является давним фанатом космической тематики и тем, кто вдохновился Илоном Маском. Ему в голову пришла идея создать звездный корабль SpaceX в фиолетовом цвете. Для этого он тоже воспользовался несколькими деталями, каждая из которых была собрана отдельно. Затем он все так же проклеил и прицепил к веревке. После поджога задней части корабль получил огромное ускорение, которое буквально заставило его подняться вверх. Правда, пока только по веревке ненадолго, но все же... Следующим этапом задумки стало столкновение корабля с деревянной палкой. Это и спровоцировало финальное возгорание с ошеломляющим эффектом. Работа суперская, завершенная, эффектная. В общем, топ. Следующим на очереди сегодня у нас станет дом, который сразу напомнит одну постройку из всеми любимой Королевской битвы. Да, кто-то уже по-любому заметил в нем один из типов домов Пубга, обустроенный гаражом. Как в принципе нетрудно догадаться, сделан он также из спичек. Правда, прослойкой на этот раз стал картон. Все равно потом поджигать дом планируется, а картон очень недурно горит. В общем, получилась точная модель домика из PUBG, которая мало того, что клево выглядит, так еще и очень эффектно горит. Эх, как же мне постоянно жалко смотреть на сгорающие шедевры! Так, что тут у нас дальше? О, да это же очень крутой эксперимент из спичек. Скажу сразу, что, в принципе, относится и ко всему ролику. Детям спички не игрушка. Крайне не советую повторять увиденное в домашних условиях. Только в присутствии взрослых, под их тщательным контролем. Поэтому пока давайте просто наслаждаться уже проделанным. Вернемся к идее. Она заключалась в том, чтобы соорудить две бутылочки Кока-Колы. Одна поменьше, другая побольше. Соединить их лестничкой из спичек, ну и поджечь само собой. Получилась цепная реакция, красиво спровоцировавшая за собой последовательное возгорание всех элементов. Выглядит очень здорово. Так, народ, если предыдущие модели из спичек вас по каким-то причинам еще не успели впечатлить, то скорее цените эту тему. Уверен, она особенно зайдет всем парням. Суть ее проста и понятна. Парень захотел повторить свой любимый спорткар и сделать его из спичек. Но тут вот какая загвоздочка. У машины же есть округленные элементы, так? А спички вроде как с прямыми углами. Но и тут все решилось. Он просто соединял все спички во много-много квадратных сеток, часть из которых делал округлыми путем срезания лишнего ножницами. В общем, каким-то образом дополучил да такого красавца. Я уже начал надеяться, что хотя бы его поджигать не станут. Да-да, конечно. Представьте теперь вот что. Кто-то там придумывает машинки, дома и тому подобное, да? А другие решают сразу сделать акцент не на красивом элементе, а на его особенностях. Вот кому-то и пришло в голову сделать готовую трассу из спичек, причем не одну, а сразу несколько – Отличаются они лишь цветом. Я так понимаю, можно загадать, кто за кого будет болеть, поджечь спички и следить за результатом. Правда, мне почему-то кажется, что все придет в одно время к финишу. Ну да ладно, сейчас-то мы это и увидим. Хотя, погодите-ка, одна вон идет впереди, а вот эта розовенькая немного отстает. Походу реально можно было делать ставки на это событие. А это уже что-то новое, что-то гораздо более масштабное. В создании этой штуки использовались 80 тысяч спичек, которых вскоре настигла безжалостная участь цепной реакции. В общем, суть такова. Это, как вы поняли, вулкан. Автор идеи сделал его очень четко и проложил одну небольшую дорожку. Именно ее, кстати, позже и подожгли. Внутри, кроме всех этих спичек, по периметру находились и закинутые специально, что лишь добавляло пламени и эффекта всему этому делу. Если вулкан для вас кажется каким-то старым приемом, чем-то стандартным, то как вам ядерная бомба? К счастью, автор идеи поджег не настоящую бомбу, а лишь спичечную, но и она выглядит очень эффектно и запоминающе. Сперва был собран сам каркас, разве что перед его завершением как раз через верхушку засыпали маленькие спички. После этого закрыли крышу и поставили в сторонку. Разноцветные спички и в целом вся работа смотрится очень привлекательно и интересно. Что неудивительно, эффект поджигания тоже привлек внимание. Клевая интересная работа. Что мы все про взрывы до да извержения, верно? Давайте-ка вовсе ненадолго отвлечемся от наземного и рассмотрим одну, назовем ее так подводную штучку. Это гроза всех рыб и страх многих людей. Акула. Понять создаваемую породу лично мне трудно. Напишите в комменты, если кто в этом разбирается. Однако в любом случае она получилась большой и крутой. Дополнительной фишкой композиции стала крошечная установленная перед ней рыбка. В акулу заранее поместили взрывные спички, располагающиеся прямо во рту. Это и заставило ее выпустить волну пламени, захватившую эту самую рыбку. В общем, нам только что проиллюстрировали момент из охоты. Крутяк! Слушайте, ну а этих малышей определенно любят все дети и даже многие взрослые. Желтые крошечные друзья постоянно веселят своих зрителей и мемно себя ведут. Это и заставило одного человека попытаться повторить любимого персонажа из подручных материалов. Под руками у него оказались спички, много спичек. Вот ему и захотелось как сделать миньончика, так и позже к фигам того поджечь. Фишечный синий комбинезон, очки, ручки из пластилина. Все он учел и собрал готовый вариант. Интересно, что он чувствовал, когда сжигал это творение? Предлагаю ненадолго вернуться к водной тематике и рассмотреть еще кое-что. И нет, это будет не очередной хищник или там водоросли. Это и работа, и станет настоящий Титаник. Правда, теперь он не будет тонуть, а сгорит. не знаю даже, какая участь лучше. Создатель тщательно собирал его из множества стандартных маленьких спичек, аккуратно соединял, склеивал, после всего окрашивал и снабжал всякими приколюхами, типа труб. В конце концов, одну из которых, кстати, он и поджег. Этот автор, кстати, оказался хитрее, и сделал корпус корабля каким-то невосприимчивым к огню. В общем, тут сгорели лишь трубы. Ну, наконец-то, кто-то решил не отказываться от проделанной работы и не терять ее вот таким вот образом. ю -ху! В этом эксперименте парень вдохновился игрой Among Us. Да-да, это та самая игруха, где вас постоянно вышвыривают с корабля с подозрениями. Погодите-ка, или вы именно тот, кто обманывает персонал и оказывается предателем? «Ладно, с этим мы еще успеем разобраться. А пока я предлагаю насладиться тем, как автор идеи доделал все-таки свой громадный проект и поджег этого персонажа с бенгальскими огнями в скафандре. Мне всегда безумно нравится следить за цепной реакцией и огнем. Это как-то успокаивает, что ли?» Египтяне на месте? Надеюсь, что нет, потому что вам определенно не понравится то, что сейчас будет происходить. Да, вы правильно поняли, ребят, это не что иное, как пирамида. Именно ее и поджег автор следующего видео. Сперва вот я подумал, что делать ее было куда проще остальных работ, и в каком-то смысле оно, наверное, и так. Но с другой стороны, ведь это по-прежнему кропотливый и длительный процесс. Как людям только хватает смелости брать вот так и сжигать все к чертям? Хоть убей, не понимаю. Наверное, им доставляет больше удовольствия делать нам приятно, создавая некий релакс для глаз. Ну и напоследок я покажу вам одну лодку, при виде которой в реальности мне становится страшно. Блин, ну серьезно, вот вы только представьте, что где-то под водой плавает подобная махина. В жизни же она вовсе в разы больше и опаснее. Аж мурашки берут. Автор идеи сделал ее из красных спичек, детализировал как мог, а при возгорании снабжал огнями прямо в передней части. Это создавало странное ощущение, будто она горит и в то же время стреляет огнем. Даже сгоревший вариант остался выглядеть довольно красивым и приятным для глаз. Надеюсь, вы получаете такое же удовольствие от этого, как я и создатель самого ролика».